и всем привет с вами макс риск но обновление в игре edge waves поставь лайк подпишись на канал чтобы не пропускать данный ролик по данной игре когда было обново 29 сентября вчера блин всегда опаздываю всегда блин какая версия э, версия у нас сейчас 0.18.1 а где скажете мне 0.18.0 сегодня мы узнаем значит смотрите вот есть информация пока местом хай обновляется пока что поставьте лайк, подпишитесь, чтобы не пропускать нового обновления. Я буду рассказывать вам первыми. Так, сейчас найду повод. Вроде бы это та запись 0.18.0. А почему 0.18.1? Не знаю. Потом сейчас узнаем вместе. С вами. Так, подождите, подождите. Бм, бм, и все. Начинается объявление дорогие примасы, приматы, Приматы, по-моему. Мы постоянно работаем над улучшением игры и мы хотим поблагодарить нашим растущим сообщества игроков. Ну, спасибо. Мы рады сообщить вам, что версия 0.18.0 будет выпущена в э, 6.0 Интез 26 сентября 2020 года уже есть. В течение этого периода, в течение двух часов, вы не сможете вы, войти в игру. Так, подождите я смогу тебя пойти уже вчера прошло так что я буду первым кто узнает как по мне это будет огонь так сейчас будет экранчик загрузиться а дальше у нас вот новые функции которые появились в этом обновлении новый игровой процесс клан конвой экскор сопровождение сопроводение своих концов в безопасным местом проводите свои концы безопасным местом ты что, что это значит новое событие а, проведите своих конвои в безопасное место второе новости событий набор экстра колесо фортуны и рали циклонов вау лесу фортуны варить в хочу узнать кто они такие арен дополнительно тенкин и Максимус. Теперь мог получать на арене. таким максимум возможно они легендарные персонажи. Их кого-нибудь добавляли. Я их никогда еще не убивал, мне не знать. Возможно, мы скоро выпьем. Так, ре реалии. Реактирование. -ре Реалировка. Активности мы скративали э скорректировали награды за рейтинг. Интимат обезьяны это вроде бы стандартный ультимат Итак, там уже процесс загрузился и сейчас мы узнаем что же тут добавили Конечная обезьяна сложные задачи и общий опыт оптимизация оптимизированные несколько интерфейсов операции операции и эффектов отображения мы будем рады слушать от вас об этом обновлении. Дайте нам знать свой отзыв. Между тем, мы безусловно продолжаем исправлять ошибки и готовить к выходу много новых интересных это. Следите за обновлением. Наслаждайтесь бананами. Хм. Да, это есть. Три строй север есть, Давайте я вам покажу. даже мне написано 3 строй серии добавили, сделал узор и сейчас. 32 скоро будет даже 33 так значит куда нужно заходить кто не знает это нажимаете потом меняете и тут нам отображается самый новый 32 скоро а, он, не он же уже он я не хочу заново играть так что не надо все аккаунты выйти за баненный аккаунт такого там банить можно помещение на строгий службе поддержки версия сейчас 0.18 0. Как это проверить? Нажимаем настройки. Вот так. Ну, бы неплохо. Так, тут еще одно сообщение о конкурсе. Ну и почитаем для интереса о конкурсе. Давайте, 4 часа. новые розыгрыш в хэштег розыгрыша. Пройдите туда и нажмите на урону верчинки чтобы получить шанс выиграть несколько без блейк комп тысков быстрее получаю розы дачи длится всего 24 часа часа так вчера не ну мне там есть еще пару часов у вас тоже есть также можете успеть стоп куда мне телепортироваться тут есть хэштег бам о есть так как там мне галочки все поставить все я поставил вот как Окей. я участвую так эти лайки бы на не нужно ставить все не буду я поставил 53 игроков играет не есть шанс 53 вроде бы это все там еще и кое-что и проверим я что не все обновления рассказал вам так это было так что это просто новый север дальше новый север хэштег 13n30. Так это какой 32 I... А вы что-то не говорите на 30, 1, 31 север. Так, что это то новая иконочка. А Ну-ка почитаем. Так, так, так. Объявление. Дорогие обезьяны, это обновление скоро появится. Следующее. За обновление следующее. То есть она еще не появилось. Окей. Зарядка зачем? А, вот. Чтобы ускорить там ракету. Ну, сначала она не нужна. Вау! Четвертый этап. Третий, пятый этап. Давай бесплатно. через подожди. Написано трик из ну да, ну давай. Вроде бы ты это, это не опасно. Ага. Давай туда, тогда. Но вроде бы даже недалеко. Все, отправляем это всем. значит нужно собирать и данные, потом отправлять, строить. Что это будет такое? Что-то новое, явно Про давайте заберем. У меня второй ранг, ранг вер. Кстати, вер добавили, да, вот еще рассказал вам. Так, давайте продолжать читать. Новый игровой процесс. К кло клановый конвонд экспорт. Сопроводите свой конвон в безопасное место. А мы уже сопровождаем. Новый событий набор экстра. Э колеса фортуны и ралли циклов. Где же они все? Вер. У меня Вер 2. А почему Вер да? 2? А, он даже не написано Вер 3. Скоро будет доступны. Чем выше, тем и больше, да? Так, так, так. Ох, вы такие медленные, кстати. Ну ладно, отправляйтесь. Так, да, куда она нажимает? Что-то пропало, кстати. Что-то явно пропало. Значит, у нас снова ниндзя появился. Самурай. О, ох, новый персонаж давали. Рикелан. Какой мощный. Оху, 5200. Там просто легендарный. Класс, разработчики. Вот это, наверное, классный. Можно мне такого персонажа выявить? А, что случилось? Мутанс атакует? Кто, блин? Нажимаю. Кто атакует? Кто, кто? Вот это были враги. То есть нужно следить за этим. Вау, классно, много Если разобраться еще. Или для вас ролик посмотреть дольше, чтобы понять, чем дело. Я такой разработчик чё блин? Ч ⁇ я такой? Раз, два, три. Куда? На нас нападают На нас нападает Эй, стой. Атака, атака, стой, стой, закружили, атака, отправляем воинов, давай, эй, э, куда, куда, охраняйте конвейер, конвейер охраняйте, ща бы отправили еще, блин, не хватает, есть, так куда, куда, а защитить, а защитить, ну, ну, ну, блин, все, молодцы, давайте, достигайте, там еще один будет соперник, так что бегом сюда вот, где враг еще, один? потом вот точка назначения. Ну классно, сделали карточку. Так, и нападает кто-то враг. Сколько игроков нападает? Так, все, бегом, бегом, бегом. спасать жизни. атака. Вот так, вот три секунды. Потом посмотрим, что у нас еще есть. Давайте посмотрим. Потом посмотрим на бой. Бой, конечно, очень классно классный. Я понимаю. Так, исследования. А, ладно, ладно, потом. ⁇ Тут один миллионник идет. Так, сюда, сюда, всем, всем сюда давай давай 7 секунд нет задавайтесь сдавайтесь а вы кстати его завалю... завалили тем, очень шикарно. они всех заводили. Это класс, завалили это классно, у персонаж звали всех потом узнай как новый персонаж зовут блин я хочу еще что-то узнать что же будет если даешь ты вот как это с плюсом круто круто так значит мы находим настройки. Теперь говорится, что мне нужно нам больше времени играть в этой игрушку. Окей. Кстати, некоторые еще записывают русские ютуберы. Можно их тоже поддержать, если их найдете. Они не показывают канала, боятся, что их там за дизлайком. За дизлайком. Кто знает? Стоп, стоп. О. Ну и ладно. Так, значит, мы изменили язык, то что нужно, чтобы привычно было и понятно. Легендарный персонаж, давай, давай, докладывай. Новый, новый. Леха, давай, давай, я подписчику. Ничего, это прикол какой-то. Мне ничего не дали. не что-то дали, я такой не узнал. Блин, я не знаю, что мне дали. Ну ладно. Огонь. Говорят. Так давай подарочек заберем. Так, пивастики, давай, давай, тутунтунтун-тун. Клуб, фан-клуб. Давай, давай, давай обмен. Я только за 200, 200, 200. Там ежедневные. Так, все. Воскресенье самое топка, как я так Так, нажимаем героич читаем. А вон. Эй, добро пожаловать. Броинджа. Броинджа. Про пройти а Так, какой он мощный. Так, кто-то такой вообще не в курсе. Среднее. Бамбун не найдется второй такой мастер драк, как Рон Джа. Он с пятный незнапятной... временем гнул свою спину. В смысле, а, что, что с спиной, а? Тихо-тихо-тихо. Ладно, ладно. И ла! Мал чужие кости. А драться. А драться.. Его научил сробная жизнь. Я думаю, какой-то самурай, ну, к примеру, футскат, который научил. Круто без сенсея. А кто из восельней? 310-360. Мастер и ученик. Ну еще и легендарный. Капец. На рынок с Рон выходит только два типа пра... приматов. Те, которые он отправил... Оправлял в нокаут. Нокаут, кто не знает. Кто... Сразу победам. Кома. И те, которые он оправил... отправил... Отправлял... Отправил... Влял в нокаут. Точка. Но, несмотря на всю свою свирепость, Ронни из воин С обстроенным чувством справедливости, строительных чувства справедливости. Главное, постройте не узнаете его с плохой стороны. То есть он еще хороший. Популярности. <шум> Я заметил. Неизмена популярности. Популярно, кстати, будет. Я тоже его хочу. Поэтому будет в скором времени популяр. Будет, наверное, классно. Так, давай. Ско сколько? 40 секунд? Это что? Новый облом или плохо? Подожди, подожди, а что случилось? А, качаетесь? Так, самое конечно, качать у нас базам Ладно, что еще можно? Три часа. Капец. Ну, ладно. Скидки магазинчики ты был ты был ты был можно кстати изменить карту а кстати можно можно я изменить нового персонажа а, но персонаж я бою я его еще кстати хочу э, хочу его не разноцветного а вот это боксериста он тоже разноцветный как раз подход для меня очень даже классный как думаете мне продолжать создавать новый север вместе с вами тащить там конечно есть испанцы группа испанских которые мужчины тащит Предлагаю вам э, присоединиться ко мне и мы, типа, того, создадим какую-то банду и будем обмениваться ресурсами и так дальше развиваться. И гайды вам тоже буду показывать, конечно. Так, ежедневно заходим, ежедневно получаем. Самое лучшее. Что может быть пока не то время? Конечно, пока, конечно. Принимаем поздравления пальсио. Знаете, я как-то уже не хочу говорить, хочу просто молчать, играть, геймплей. Класс, это так долго клацать Вот а два несовета. Подчувствуйте, это клацание Да вы докладайтесь с этим моментом. Я уже 100 тысяч. сколько не блин, класс нужно. <laughs> Все, докладывал. Очень классно. Проще простого. Окей, если проще простого, да, да так докажите. Да, классно. ага значит, а тут из территории можно обратно получить. Устроить, отправить, о, вот уж нужно отправлять сколько хочешь, у меня недостаточно прав. Ладно, так это конечно не важно, куда качать, просто нажимать нужно. рекомендуется исследование исследования? Недостаточно прав. Не, ну так нечестно, США. Ну, ладно. Ревят Саша. Нам тут говорится кое-что у нас есть штаб-квартира. Ну да, хоть где-нибудь. Как-то у меня нет времени их качать. Точно до -то машинки новые. У нас будут машинки новые. Лаборатория, ну качайся. Так, лечилка, давай. Помощь. Помощь. Помогите. не хватает. Конечно, эта игра очень долго но если постараться, то можно эту игру быстро пройти и все. Одну игру порошили, давайте следующую или ждать обнову вообще будет шикарно. Да, всем за просмотр, саму макс риск в описании есть некоторые инструкции информация про обнову. Вот я же говорю, квадцы просто безумие. Ссылка на дискорд в описании. Всем удачи, всем пока. Я наверное пойду сам. Мне прям точку пошли. Ладно, пока.